Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как можно увеличить иконки в своей сумке в лотере. Такие вот иконки, больше, чем обычные. Давайте сначала расскажу вам, как установить. Я вам оставлю ссылку на сайт лотер-интерфейс. Здесь вы снизу нажимаете «Download». Открываете. У вас появляется... Архив и папка. Для того, чтобы установить, нужно создать папку «Plugins» по такому-то пути. У вас путь может отличаться, за место «User» а, написано имя вашего компьютера. Легче всего зайти просто в «Документы» слева, в проводнике «Документы» и здесь «Игра». Ставить папки, папку «Plugins». И сюда закидывайте то, что находится в архиве. Расскажу немножко про некоторые ошибки. Если у вас а, не работает что-то, к беру не появляется ничего, вы загрузили, и у вас просто ошибка в чатике падает, удаляйте а, в плагин дата, плагин удаляйте папку с своим никнеймом. Или просто можете удалить плагин uh, дата. Uh, в этом новом инвентаре есть русский язык, но настоятельно не рекомендую его ставить. Если вы поставите русский язык, то после перезапуска инвентарь у вас вообще работать никак не будет. То есть все сломается. Uh, галочки желаю, желательно поставить Replacebacks. Ну, по сути, это все. Галочки, которые вам нужны и остальные, это уже на ваше усмотрение. Uh, мне кажется, плейности галочек вообще не работает. Вот полезная галочка еще Display Minimal Header Photos. Если ее убрать, то инвентарь будет тоже таким. Можно все настраивать по-своему. Английский здесь ту... ни, на ш... ни на что не повлияет, поэтому русский язык здесь особо нужен. В этом интернете есть разные фильтры, компоненты для крафта, еда, и да, так далее, так далее. Можете открывать, как вам удобно, посмотреть, что у вас там есть, чего у вас нету, и т.д. Если у вас как-то не заработал плагин сразу, то можете написать плагин э, refresh с refresh и плагин с менеджер и здесь э, выбрать загрузить вот загрузить нажимаете и вот появляется надеюсь я кому-то помог спасибо за просмотр если у вас будут какие-то вопросы можете писать в комментарии ставьте лайки подписывайтесь и удачи, и пока. Бай-бай-бай. Let's let's show.